не проблема в целом это это нормальная хуйня так короче не но ну главное что фиксилось это самое главное базар базар борт я тебя о том же работать над собой пойду порог ниже прочитаю давай давай все съебался братан, наконец-то не, не не я здесь останусь да не не давай лучше съебись наверное капец ты хейтер квеш забанили пацаны к сожалению брат. К большому сожалению нахуй мне канал э... ой блять я новую игру нажал ебаный рот Блять, если сейчас слетели сохранения, все, я сгораю нахуй. Да, блять, иди нахуй! Что вообще, блять... Сейчас, секунду. Надо проверить, блять. Это, это пиздец какой решающий вообще фактор. Если у меня все сохранялочки слетели, то это все нахуй. Это карьера, блять, на заправке нахуй закрыта. Альтерф-4 я сделал уже. Дальше, поехали. Блять, надеюсь моя заправка продолжится. Мне прям, ну, вообще в кайф было бы. Мерзкое место, блядь. о Бизнес, блядь! Давно меня не было в уличных гонках, блядь, старички. Ебать, особо не разгуляешься, нахуй, на твои баб Нихуя у тебя, блядь, медальоны, так сказать, с говядиной. Так, а как зайти? Ага. о Это уже поинтереснее, блядь! Пошла покупочка. А на чем мы остановились? Я вспомнил, все, я вспомнил. О, машина стоит. Подожди, брат, Все равно копейки ебаные приносят, эта хуйня. Воу, нормальный заказ. Оп. А Гандон, где на чай, блядь? Даро, даро, даро, даро, даро. Ролики, блядь, честно, ребят, я ролики люблю смотреть потом. То есть в конце стрима. Они больше удовольствия приносят. Интересно, что за машина такая за 25 тысяч? Ну я 50 свои за... докину еще, а там сколько получишь, сколько донатов соберут. Блять, а кореш с пародеечем собрали 300 тысяч рублей донатов, блядь? Ебать его сыр, нахуй. Это пиздец, как сильно. Столько? А почему мне такая машина за 300 взяли? Как так вышло? А, каждый еще по 50 вкинул, да? Ну ладно, я там от тебя сколько вки... Ну, я не знаю, сколько вкинул, но... ну, Бля, может быть, наверное, больше 50. Бля, я, кстати, так и не понял. А... В гараже имеется множество мини-игр. Потратьте время, чтобы ознакомиться со всеми из них. Мне нахуй эти мини-игры не нужны. Да, бля, тварь ебаная! Как я понял, Как починить машину ебучую? Давай, съебалась нахуй в туман. Давай ждем нового клиента, блядь. Ну, блядь, уже 25 тысяч, это очень хорошо. Прям пиздец, как хорошо. Оп, на заправочку люди ходят, блядь. Что ты недовольный, долбоб? Быстрее газик выпадай, ебать, сметанник ебаный, блять. Сидишь, расслабился, блядь. Ты что думаешь у меня, блядь? Здесь персонал дохуя. Один, блядь, на всех вас уебков, блядь. Чубака ебаная, блядь. О, на чай упало, блядь. Заебись. Это что за трухня, блядь, кто свои трусы сбросил? чуть за говно, блядь? А, это мусор, реально. Так, в толчке нормально, все на пол никто не насрал. Следы подотрем, нахуй. Где-то ту лупа? Бля, кстати, я... ну ладно, все сделаю. В следующий раз как пое тату делать, сделаю тату залупу. Я на днях поеду татуировку делать. Думал, вы забыли, нахуй, хотел как крыса слиться. Сука, вы все помните? А что за машина такая? Ну вот пока за эти деньги, которые вот здесь, я не очень представляю, что это за машина. Типа мне реально тяжело представить. Вот ремонт, давай. Подскажите, что здесь нужно делать? Ждите клиента в мастерской и почините его машину. Как э -э узнать? Что за время пошло нахуй? Я идет какое-то время ремонт. А. -а, -а. Нужно средство царапин. Ну что такое, блядь, средство царапин Я, блядь, я, ну, Я, конечно, понимаю, что я играю, блядь, в симулятор заправки Тут, вообще, нахуй, не понимаю причем весь автомеханик, но даже а, вот, ебать Вопросов Оп Аааа Ой, ты, блядь, ёбаная, сука, тварь, нахуй Кайф все. А, а, нихуя ты еблам, блядь. Нужно колесо, чтобы починить колесо. Логично, ебать. Охуенный ремонт, бля, просто детали меняет. Так. Оп-оп-оп-оп-оп. О. Оп, оп, оп, оп. Оп. Съебалось. И закручиваю, да, типа. Нормально, ебать. А что еще сломанное? Ну, Зеркальца с кем не бывает. Нужно новые зеркала, чтобы начать ремонт. окей. Okay. Так. Ебать! Закажите запчасти для того, чтобы пополнить запасы. Доставка, автомобильные запчасти. А чего тут зеленое, значит? Что такое это зеленое, вы говорили? что такое зеленый шарик? Сто лямов ты охуел? Да это просто максимальная сумма! Так-то вы можете сколько хотите кидать. Почему в Африке не вступил? А мне что, кидали инвайт? Я не в курсе. Сейчас вступлю. Ну ладно, похуй все это... А, подожди, сколько это стоит? Это же дохуя стоит. Нахуй мне. Дешевле дороже? Бля, ну какой-то ебанутый ценник. Я только что понял, что я просто заказал нахуй вот тучу денег. Давай просто вот это возьму и все, больше мне ничего не надо. Мне и так в целом все есть. Так, хорошо, игра проходит вообще. На изи, блядь, как говорится. Когда прибудет грузовик, разгрузите все автозапчасти на склад, блядь. Пиздец! Ты что долбоеб, нахуй? Там один тюбик, блядь, и все. Какие автозапчасти? Давай, еблан, что ты стоишь, молчишь? Подозвал бы меня, я бы тебе все пробил, блядь. И пузо, нахуй, твое ебанное блядь, и товар твой ебучий, блядь. Бля, пиздец копейки, нахуй. но На еде вообще хуй заработаешь. Вот, на чай упала, заебумба, блядь, Тимон и Пумба. Бля, я так и ни одну машину не взломал, конечно, пиздец. Неужели я настолько хуёвый преступник, бля? Неужели я настолько добросовестный человек, блядь? Что я просто не умею, блядь, машины взламывать. Бля, какашки свои ебаные, блядь, сука, отбросы ебаные, блядь. Съебался, нахуй. Так это что за трухня, блядь, с жопы какие-то брызги? Чуть вообще при входе песок, это нельзя чистить, типа? Мне кажется, ли мне новый стеллаж нужен? Байки, что плохого парня? Ты в плане идеи? Ты что это разъёб вообще, ебать? Ну, я, я, так, я так и написал. Подожди, мне покажется, ли это говно? В ротик открывай, сейчас залетит, слышь товарняк, нахуй. Приятного аппетита. Роднулька, бля, Пусть на прилавке лежит слушай, для плохих клиентов, так сказать. Да вот сюда положил. Блядь, машина на ремонт приехал, Ну ладно, она, за ремонт очень хорошо платит. А, ну хотя ремонт, блядь, запчастей до хуя стоит. Нихуя за нее не хорошо платит, блядь. Считай там, блядь, каждая запчасть нахуй. Ну-ка. Ебать, ты чё, охуел, тварь ебаная, блядь? Там колесо по 80 долларов, блядь. Вот ты мне заплатишь, гнида, за ремонт, блядь? Ладно, похуй, снимаем говно эту. Съебалась. что за хуйня такая была только что? Так, так, так, так. так. Все, типа, типа заебись. Нужно средство от царапин. Какой-то хуйней попахивает, как будто, блядь, вообще нихуя не выгодно. Накопины на еще одну заправку, где бак заполнять. Вот, мне кажется, надо то же самое делать. Потому что пока это полная хуйня вообще. Нихуя у тебя там царапины, долбоёблышок, блядь. Что, все? А, ну, это... Интересно, я могу просто... Не, не могу. Бля, надо машину обворовывать, конечно. Я понимаю то, что, ну, вот сейчас, в данный момент времени... Подожди, а я не могу реально заменить вот сломанное колесо оно сломанное неужели реально можно? Съебалась нахуй. Я еще просто заменю колесо переднее на... Да? Так Это же бесконечный заползненный. <существующий> Ебать мой сыр, блядь. Я просто с, с этой машины... Или нет? Чуть... Че... Держи в дорогу, лох, ебаный. Ты новое взял. Нет, я это не новое было, вроде. Просто, блять, подожди, это новое, по-моему. Кто у меня вообще здесь все колеса нахуй разбросал? Я что, все новые колеса выбросил сейчас? Не, это погнуто издалека видно. Так, сейчас заправимся роднульки, блять. Ебать, на такую хуйню там две капли нужно, блядь. В бак плюнуть и все. Ну, как я и думал, блядь, даже половины бака нет. Даже нет полного бака, блять. <смех> Товарищ полицейский, вам котях пробить в рот, бля. <смех> ладно, ладно. <смех> Ебать, просто на полотне говно, нахуй. Сейчас открою, сейчас открою, братанчик, ты не суетись, не суетись, все хорошо. Суету кипиш не наводи, Сейчас папочка подлетит, нахуй. Заправочку мы нашу обустроим, красиво все сделаем. Давай распахивай, бля, хуйню свою. Об, берем. Алиэспреса, бля. Одно... Это что вы понимали, одно средство от царапин пришло. Где оно вообще, блядь? Целый, целый фургон был закрыт. Давай съебался быстрее, нахуй. Не затягивай мое время. Падаль ебаная, блядь. Давай, давай, давай, давай, газуй, газуй отсюда, газуй. Вскр... Вскрой машину какую-нибудь, но ну, мне кажется, мы ещё просто до этого и дойдем, что, типа, я только машины и буду скрывать. Потому что, блядь, ну в целом бизнес это невыгодная хуйня. Только надо обворовывать всех, и все. Братанчик, кулебяку не пробить, тебе еще по акции идет. Все лишь на дороге открыть, а она тебе сразу летит, бля, под губу нахуй. Спасибо, благодарю. Что за хуйня? Я, конечно, против загрязнения природы, но это нахуй идет. Бля, ну давай, клиентка, ёбана. Нормально. Так, теперь надо починить. А как вторую колонку открыть? Пополните полки в мастерской новыми запчастями. В смысле, я уже сделал это. Полки в мастерской новыми запчастями. А-а-а. Типа здесь. Place all. А, вот, смотрите, выполните все задания. Заправлено, обслужен клиента в магазине, починино авто. Поехали, бля. Полковник Бустеренко, бля, быстрая боеголовка, бля. Давайте сделаем лучший бизнес в истории человечества. съебалась нахуй чтобы не лагал спор включи полный экран и все уже пацаны уже все перепробовал и полный экран и средний экран блять и, и говноэкранный блять там ну типа все уже было проверено Ой, это что за хуйня я еще это не ремонтировал а все уже ладно похуй, капот сама закроешь блять ты вроде не шестерку нашла Ебать, поехал. Нормально вообще обзор хорошенький, блядь. Давай, в путь дорогу, блядь. Да не, вроде видно, блядь. А это что, кстати, за хуйня? Не понял, что за срамота, блядь. Такое мы не позволяем себе, блядь, на твиче, нахуй. Это что, хуй ебать? Так, пошел бизнес. Что ты хочешь, блядь, чубака? Найс! Nice. Идеально, вы получили чаевые, спасибо, благодарю Съебался Так, какашечку, блядь Спасибо, братик, я рад, что тебе нравится Так, надо какашку положить, чтобы она блочила вот здесь Что за ебочек, свеженькая, нахуй Хорошенькая, такая уверенная, бля, смачненькая. Так, 980 баксов. Что я могу эти деньги вообще себе позволить? И что мне нужно? К чему мне нужно идти? К новой станции? Что за залупа, блядь? 26к как-то мало. Ну, блядь, 26к это пиздец мало. Это нормальную машину не купишь, блядь. Надо будет нахуй на месяц, блядь, челлендж. Это так, чисто колеса взять, диски, блядь. Бля, заебись, значит, отвлекся. Блядь. О, до мента починить. Подклепать, так сказать. Так. А, надо вначале поднять точно. Блять, дорого выходит, нахуй, ремонтировать машины, пиздец, что-то дают-то, по сути, нихуя вообще с булькин хуй. Давай, съебались. Все, заебись. Колеса кончаются уже. Так, съебалось. Все, заебочек. Что еще? Блять, другое колесо. Все, у меня колеса кончились. Я больше ни одну машину не могу отремонтировать. Колеса за 60 продаешь за 80. В смысле? Так, блять, еще и зеркало. Ты вообще хуел. Ты мне должна, блять, тысячу баксов сейчас заплатить будешь. Это вообще какой-то пиздец. 370 долларов? Вообще хуйня. Сколько я потратил себе стоимость? Два колеса, одно зеркало и ебаный тюбик с говном. Пробу, Смотрим. Два колеса, одно зеркало и тюбик с говном. Она мне 370 заплатила, я 295. Хуйня бизнес вонючий, блядь. Это реально говнобизнес, блядь. Пиздец. Хуйта, блядь. Братанчик, тебя подзаправить, блядь. Полный бак, как говорится. Так, давайте роднульки. No, no, no. Ч нет, мудак! Я в корзинку промазал, Что такого вообще в этом постыдного, блядь? Ну бы его какашкой нахуй закидать, блядь, сразу, просто сходу. Бля, мне чуть то кажется, что надо стеллаж, короче, купить. Э, стеллаж, э, в смысле, второй с едой именно. Как будто есть такое ощущение, что надо это сделать. Так, оборудование, стеллажи. А, еще нужно парковочное место новое, точно разгрести. Я вспомнил. Вот это вот. Да, да, да. А туалет тоже интересно. А, ну второй туалет нельзя еще. Сейчас трактор найдем, наш ебаный. Кстати, где трактор? Блять, а где наш трактор? А, вон он, фух. Я думал, трактор спиздили, блядь. Этот а пиздун маленький, нахуй. Денис, блять, пенис. Куда ты бибикаешь, овца ёбаная? Так, поехали. Блять, честно, я, конечно, просто в полном маху с расхода топлива на этом тракторе. Он, он тюбик за, за секунду, блядь, сжирает просто. Макинтош, бизнес-он или знаешь мое имя? Сква. Блядь, два захода нужно, чтобы это говно разгрести, пиздец. Ладно. Сейчас парковошься и места расширим, и пойдет дело. Заебочек. Помню, как ты ставил цель, давайте два какана станку. было дело, было дело, брат. Ну блять, приколись, если тогда я ставил 2 кк, блять, и сейчас ща, 26 тысяч донатов, блядь. Тогда у меня вообще, наверное, 26 тысяч за год осталось. Клэш будет, меня забанили в клеше. Охлади движок, как? Как охладить движок? А, вот так вот. Все, понял. А схуяли он вообще так перегревается, это, блядь, нормальная тема? Канистра с говном заполняем ее полный бак делаем. Все найс. Nice. Бля, давайте мусора откроем. Все. Бля, ну гандон маленький, лови его, полицейский, блять. Ну он заебал. Где этот пиздюк? Почему его пиздануть нельзя, нахуй? Он опять, блять, не все, все стены разукрашивает, блять. Пока сразу же порядка, блядь, говно покупают. Okay. Да, конечно, давай посмотрим, блядь. Сука, я же терпила ебаная, раскрась мне ебала нахуй. Ты чё мудила вытворил, блядь? Чё, как его ловить, блядь? Долбоёб! Эй, -э, еблан, прием, блядь, долбоёб. Что, чем его? Сука, он еще какую-то хуйню, как Джокер, выпускает из жопы, блядь. Он как осьминог, нахуй. Ой, идите нахуй, толпа, блядь, уебаного, блядь. Не видите, я работой занимаюсь, не то, что вы хуйней, блядь. Просто, блядь, у меня раскрашивают мой дом. Мент, блядь, просто за затаривается, блядь, на леньке с говном, нахуй, с куском. Наебать. А, сука, толкаться нельзя. И уезжает, вообще похуй ему меня. Охуеть, я, блядь, я реально, я в из того, как бензин эта сука, пожирает. Это, это, блядь, ебаный кусочек говна. Маленький трактор, ебучий, бля, оптимус прайм, блядь. Так, второй парковочный, сейчас сделаем, вообще красота. Сент, иди, спасал. больше поехали. на а что а что у дива маслинка за видос вышел это же старый видос у него, нет или про какой его видос опа за ебумбу блять пумба нахуй ты не смотрел его блять так он уже старый это похуй типа старый видос ну, блять это залу смотреть. он уже не на хайпе этот видос так надо открыть вот эту хуйню Это новый? Ну в смысле насколько он новый? Два дня назад. Так это старый, блядь. Это где они в Дубае с, э, с Арутом? Так. Все, братик, съебался в туман. Время, деньги, я бизнесмен, блядь. Фифу нет желания, бешеное, бешеное желание, бешеное, блядь. Блядь, закрыл. Он успел выехать, нет? Да, успел заебись. Блять, этот гандон, конечно, по-лютому заебал просто этот пиздюк, нахуй. Разрисовывать мои стены. Я вообще ебал в рот такой криминал. А смотрели, смотрели фильм, короче. Эээ, ну, на Netflix. Сериал, точнее, как он называется, блять? Ээ, Американский вандал. Ну, где хуи рисовали граффити. А второй сезон про понос, где все обсирались. Да это хороший сериал. Uh -oh. Дверь склад. Ну-ка. Так я же закрыл. Закрыл. Все. Все нормалечек. Все чеки-пуки, так сказать. Заднюю не надо закрывать, она автоматически закрывается. Так, ебать ты нахуй, ты что с машиной делал, долбоб ты Одну секунду, мадемуазель. Блядь. Это как надо сейчас. А, ну ладно, у меня опять колес есть, похуй. Не, это мне. Меня... Так, все заебись меняем колес мы какие так вообще ездишь у них бля, с колесами такая залупа блядь, случается зайди в директ а что там так нужно кидать вещи, понял? Блин, конечно, машины пиздец дорого чинить. Одного клиента по 400 баксов. Если что, можно спиздить у посетителей с багажника бабки. Надо попробовать. Бля, мне что-то до сих пор так после капельницы жарко, пиздец вообще, не знаю. У прям ебало горит по жесткому. Я думал, может, пока машинки посидеть, повыбирать, что купить. Ну, что купить в плане... За бабки вот эти. Которые вы донатите. Посмотреть вообще рынок. Потому что это, это в целом, знаешь, типа, новые зрители будут заходить и смотреть, типа, что мы машины выбираем, это будет жестче байтить. И получится пиздачу машину купить, они будут себе по одному рублю закидывать. Так и надо. Ну вот. Сейчас сделаем. Сейчас это сейв листок? Попозже доиграем. Так, автосейв. Да. Так. Так. Так. И так. Ебать, что я в какую-то хуйню попал, я вообще такого в жизни никогда не видел. Так, мы доиграем, пацаны. Вы не волнуйтесь, типа, мы, ну я не ливаюсь в игре окончательно.